Подложили. Да. Что я ты сюда ставлю? Сейчас я буду База отдыха. Да вот сюда, Сань, да? Да, ну ладно. Убрал. Ну что ты их выставок? Ну давай сюда. Все, а внутри еще? Пенник. Может, что внутри там у нас беседочка? Сюда понимаю как сразу. Где? А тут внутри сразу. А тут сад. I know. А так бы приложи в бой, я Да Конечно, ладно, все, все поуроли. хочу. И не играю. Гром... Вот так, и так вот так Да, да, да, так, о, толкай туда. туда. О. как удобно так было здесь. А, уже 15 тысяч да. да. Приобрели металл. Всего получается, э, тут труба крупнее нам на стойке надо, то есть 90, 110, 100, то есть на основные стойки, на клетке на несущие, так сказать, стойки, советский металл. И на клетки, на второстепеночки, на дверки, на сами клетки, то есть на такое все, вот эти трубы то, что надо. Ну и уголка тут, они мало, килограмм 200 уголка, раз на бой И 40 и 50 на 50, и 63-й, то есть набрал, чтобы хватило полностью на все клетки. Всего металла мы взяли больше тонны, чуть больше тонны. Заплатил я за весь этот металл, за вот эти мелкие трубы, за те крупные, там, кстати, 120 трубы тоже немало, заплатил я 6 тысяч гривен. По металлу на клетке на весь сарай обошлись, я считаю, малой кровью. 6 тысяч гривен, то есть не такие уже там прям колоссальные деньги, но это советский нормальный металл где стенка от 3 миллиметров и выше. Это не профилек 40 на 40 стеночка 2, он, качество даже металла другого. поэтому в клетке там где постоянно моча мокрое, оно быстро будет гнить. если там металл вот этот 40 на 40, 60 на 60, то не тот. это трубы все-таки советский металл намного лучше. Поэтому я изначально начал мониторить объявление и нашел в городе Харькове. В частном подворье человек продавал трубы и купил у него. Вот такие, допустим, вот как вот эта вот стойка. Ну, все, грубо говоря, 90-е, 100 -е мы используем на основные клетки. И также на дымоход сделал, на, взял на отопление 120-е или 110-е. На дымоход пойдет на котел. То есть нормально. Также взяли один палет газоблока газоблок в одном палете 1,8 куба 1,8 куба нам хватает на перегородку ту, что мне надо, на предбанник ценовая политика на газоблок первый сорт 1550 второй сорт, это в моем случае второй сорт, 1000 гривен куб почему второй сорт? вот к примеру крестик, видите? отбитый вот этот типа уголочек кусочек ну и так вот крестик тоже уголочек вот допустим так он ровный четкий все хорошо с ним и сама длина отличается там на сантиметр не 600 601 там но ну, вот такой 610 то есть идеальный ровный хороший все просто есть вот такие вот сбойчики ну 1000 гривен куб то есть я купил 1,8 куба, один палет, вышел 1800 гривен. Отличный, довольный, радный. И самое большее, что я довольный и радый, это по металлу. Что взяли металл, взяли уголка. А что такое уголок? Уголок, верхняя, нижняя часть запустим на дверь в клетку. Уголок, стоявые вертикальные вот такие трубочки. Все, дверка готова в одну клетку. Ну и так по накатанной. И этих хватает. И еще мне там подвезут, ну то я потом по в ведутся. и значит вот эти вот сами трубы мы начинаем уже начали с саней бурить вот такие типа сваи вот такого типа глубина бурения 70-80 сантиметров основные эти сотые 90 е трубы поставим зальем он закладная, и начнем за, за, наполнять песком и заливать. Это основная стойка, которая будет держать клетку, и которая будет являться диагональю со стенами. Каждая клетка, так, каждая стена на перегородке клетки. Но еще тут немаловажный момент. Клетки мне надо, допустим, для свиноматок, чтобы низ был... В такой нижней часть клетки, хотя бы сантиметров 50-60, чтобы поросята не перелазили с клетки в клетку. Вот этот момент тоже немаловажный. Именно. И сами двери сделать тоже часто. Ну то мы там у меня другой вариант. Поэтому будем там тоже что-то думать. Вот так, друзья. Все приобрел. По металлу я думал больше. То есть до плюсовым до общей суммы. 6 тысяч гривен металл и 1800 гривен газоблок. Газоблок. И начинаем дальше. Побурим эти все сваи, зальем все трубы и потом будем... ну Буду вас держать в курсе, показывать все мелочи. Что и куда и как. По опоросу, который у меня ночью сегодня ночью был сейчас я вам покажу это разродилась киевская опоросилась киевская генетика груша это с тех вариантов что мне привозил Юра киевскую генетику это тех что я покрывал искусственно вот сама груша, вот такой опоросик, опорос 12 штук, все живы-здоровы, тоже все нормально, Опоросилось. ну конечно контролировали, обтирали, вытягивали, ну сказать, что какие-то трудности были, Нет, скажешь, трудности были в основном у нас по... Первый опорос киевской генетики это в клубнике. Там тяжело она рожала, она покрыта петреном. То есть поросята крупные, тоже покажу в следующем видео. Вот такой опоросик. Покрывал искусственно я ее тогда. Дюрком у нас в комплексе. Вот такие поросята. Так что опорос прошел успешно. Спасибо вам. Кто там? Советовал, желал, чтобы все было хорошо, чтобы прошло без проблем. Все таки прошло. Поросята живенькие, здоровенькие. Завтра или послезавтра у этих поросят купировка. Хвостов, клыки, кастрация. Потому что этих всех поросят оставляю себе на откорм. Будут на откорм. Тут я им сделал... Вот такого типа времяночку. Когда идет опорос я их всех запираю в ящик. Они здесь ее не тревожат. И тогда так по одному подпускать. Сейчас они там 2-3 дня, неделька подрастут. Я это все разгоражу. Поставлю одну общую перегородку. И поставим сюда воду и прикормку. Ну, воду я поставлю раньше, а прикормку посмотрю по их состоянию. Ну, а тех других клубники генетики покажу потом в следующем видосе. Вот такие, друзья, дела. Вот такие у нас девушки. По сараю работаем. Начали заниматься сараем. Это у меня загуляла свинка. Дюрчиха уже перегуливает. Этот у меня кастрированный кабан. Это тоже все на мясо. Красавчик. Вот этот бак мы используем для воды. Тут в сарай набираем, потому что в колодце не хватает воды, когда идет заливка. Сюда набираем тут 330 литров в этот бак и я думал он такой ну вырезали тут дырку я думал он внутри солярки грязный, он оказался довольно таки чистый все хорошо с этим баком используем его для воды, то есть клетки закончатся воду перестанем брать, покрашу его, более-менее приведу в порядок и будет баком на 330 литров сюда в сарай и пробьем скважину я думаю, где-то недельки 2-3 Будем бурить скважину Наймем специалистов Скважина тоже Ну, скважину я в сарай не буду считать Это уже как бы отдельная тема А так сарай. И сама бойня С этой всей заливкой, что сейчас есть Мы еще не переплюнули отметку в 100 тысяч гривен Еще до этого не дошли а осталось что, пенопласт мне купить? на потолок его изби и вода то есть все как я думал что обойдемся там 110 115 там тире 120 тысяч так оно примерно и будет И то это с перегородками с моими комнатами с кладовками с котельнями и сбойней. Намного сделать проще новые современные, чем удохаться с каким-то там старьем. После этого сарая мы планируем с саней сразу. Когда этот запустим, все переведем сюда. Будем заниматься этим красным сараем, где, где я только что показывал, груша поросилась. Его тоже приведем в порядок, чтобы был как первый вот тут красный, где красные клетки. Ну, а эти сараи, может, и буду использовать, может, демонтирую, не знаю, посмотрю потом, потому что тут тоже планы, то то мне что-то захотелось, то, то, то, то, короче, всего сразу много захотелось. Ну, лишь бы денег хватило на все. Денег, сил и здоровья. Этот, может, даже и разберем, посмотрим. я закрываю, тут, тут одна выбегает кнопа тут их поменьше, их осталось 9 штук, позвонила подписчица, ой пожалуйста, сколько ждала сколько это я сказал, что я их не продаю ну, короче, выпросили на свиноматку именно Кантра, долго она искала чистого кантура, чтобы чистый дюрок, чистый Петрен на свиноматку. И позвонила, короче, вы просила, можно сказать, пришлось продать крупную свинку. Крупную свинку, именно что касается кантуров. Я их себе на мясо, потому что Петрен и дюрок, сам дюрок устойчивый до холодов, сквозняков. Петрен этого всего боится. А эта мешанка то есть и сало будет тоненькое, и сами поросята, так сказать, и до холодов, до морозов, до болезней более устойчивы, потому что Мешанка чистый дюрок. Да? Это кнопа именно. Ну оставил пускай тоже, маленькая просто, а так все хорошие, все хорошие, жопастенькие, кушают. Вот так я им намешиваю, тут оставлю, это им, а то машки обычные. Машулька у нас килограмм под 300 уже. Это у нас... Эти четверо Машкины, которых я хотел взвесить ровно в 60 дней. Так и не взвесил, так как тягать их не не захотелось. Подумал их перетаскивать, то есть лишний раз им стресс делать, думаю, не будут. Ну, я и так вижу, что они далеко за 20 килограмм 60 дней были, килограмм по 25 Сейчас они еще больше стали. Поэтому и это не то, что там какая-то показуха. Оставил их себе на мясо. Ну, я думал, вот эту свинку вон она бегает, так ранее. У меня одна свинка и три кабана кастрированных. Оставить на свиноматку, ну, тоже под вопросом. Там есть у меня еще варианты именно насчет добавления поголовья нормального, хорошего хорошей генетики на свиноматок может если у меня все получится вот эта свинка если у меня все получится то не буду ну если возьму новое поголовье именно по генетике тогда ее не буду оставлять если не возьму то что я хочу там просто оно не очень дешево все выходит тогда оставлю но думаю получится по деньгам то поднаберу в новый сарай новое поголовье. санька у нас занимается дальше что сань тут? Все. тоже гли... а тут проще да глина именно да или нет ну проще тут сань проще санька у нас такой юморной парень вчера мы ездили с саней Харьков же выбирали, металл носили, и там, конечно, у мужичка металла. Ого, да, Сань? Да, 40 лет на заводе. 40 лет на заводе втягивал, да. все тогда, размечаем следующую, да, Сань? А, давай эту, да. Ого.